22 марта в стенах Института управления экономики и финансов КФУ состоялось совещание с участием генерального директора АО корпорации МСП Александра Бравермана, премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова и других. Тема встречи затронула вопросы использования возможностей систем и сервисов информационной и маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе совещания глава корпорации МСП представил предложение по развитию рынка малого и среднего предпринимательства, разделив их на несколько блоков доступа к закупкам, финансированию, информационной, маркетинговой, имущественной и правовой поддержкам. А также участникам мероприятия был представлен уникальный ресурс «Бизнес-навигатор». для для этого предпринимателям в бизнес-навигаторе будет предоставляться информация о доступных рыночных нишах привязкой к конкретной территории. Стоит отметить, что корпорация МСП планирует вместе с региональными властями Татарстана добиться увеличения доли закупок крупнейшими заказчиками у малого и среднего предпринимательства. Адель Шемилова, Роман Самарин,